Я хочу пожелать командам быть решительными, смелыми, ничего не бояться. Удачи! Во-первых, замечательный глаз у нас, веревьем. Симфором сервис, как всегда, поразил и поразил с лучшей стороны. Организация прошла на высоком уровне. Безусловно, это расширение кругозора, возможность заглянуть в мир кибербезопасности и сделать себя в том числе более безопасным.